Чекай, хоть же он. чё и нету, понял. понял? Give us На кефирина, Что? Пошли. Вот он что Give us a sign. Give us a sign Дай нам знак Дай нам знак Все Емай это такой толстый офл был Сваливаем, сваливаем Да я Сваливаем Это капец Гастер и чекай чекар офл Чекар офл У меня в руках же Рона тупо Чей чей кот? А это же мой кот, верни, падла. Без него я не могу вести свой прекрасный YouTube канал, ведь он мой менеджер. Оцени наше с кодом старания, ссылка в описании. Ты пока запускаешь, я пойду. А натарь ушел. Ах, нет, чё? Пойдём, ты чё придумал? Что не так? Ты чё думал, падла? Все, мутимся. Замыть только микрофон, я тебя прошу. Только микрофон. Какое-то еще место. Понимаю, тут были. Не, я не помню этого места. Не, у нас, скорее всего, рассудок уже. Мы так долго бегаем. А? с температурой специально подошел бы, чтобы заказал да да да да представляю а кто я ну да понял да тот, который мощный так длинный это убогий Тупой, ч, выкидываю, МП сейчас переставлю. Я очень давно ездил, что в свет там на самом... Я труп. Спасибо. Я не вижу. Да... Мне всё равно я свадил. Я подозреваю то, что ты сговор с израком. <laughs> на основании этого я могу <laughs> сделать вывод, то, что по изрык Джарон. Во, джеркон. Э, типа, слева два таких рушка. Не видишь? Я тоже. Какая дверь, он? <свист> <свист> вот эти твои мемы, не нужны мне. Это пожалуйста, отдачи. О боже. А? <свист> Б, бульдог. А, <свист> обезьяны. <свист> <свист> С, сырник. <свист> <свист> безьяна о Макака. Можно мне крест, чтобы я изгонял всех? О, пожалуйста, я хочу выиграть. Так, получается, первым делом, оденьте камеры, вот эти, смотри. Одень... Первым делом, вы в Дискорде замутите. Да, -да, -да. да не, я, я здесь остался, и так лучше. То я ваши там вопли не понимал вообще, что. Одень камеру, тупое создание, тупое неирская баба. Одень камеру, пожалуйста, чтобы увидеть, как дети в Африке умирают. Да дебил, вот на стене висит, я показываю тебе, я. Эта камера не обязывает вас ни к чему, просто оденьте ее. Кстати, он похож на туре. Ты можешь на да, это поедем? Ну, так, да, поехали. Всё, давай. Поехали падла отсюда скорее, допустим да восхает великий Союз. На кнопку нажму я, чтобы не ожал ты, ведь ты паровозик Ой, ну, ну его нафиг она там появится сразу убьет кого нибудь без беспокойство <реку> внимание держи в курсе она под лавкой она под лавкой она ползет под лавкой она вылезла из комнаты той пока кто-то сдох привет при последние слова ты еще можешь да и все <реку> <её>, пока <реку> <реку> <реку> я вас ненавижу, <реку> <сказал>. <реку> А болтус. И всем здарова, с вами Кефир, и я надеюсь, вы не соскучились, потому что видео не было аж три недели. Но у меня очень веская причина, я отдыхал, думаю, мне простительно. Кстати, об отдыхе напишите в комментариях, как вы провели свое лето, ну, точнее первый месяц лета, а он уже как бы все закончился. Ну а для вас у меня особых новостей нету, так что не буду задерживать. Всем удачи, всем пока.